День добрый, дорогие друзья, подписчики канала. Я Игорь Черноусов и сегодня очередное видео о замечательном инструменте продвижения в социальной сети Одноклассники скрипте GetBot. Сегодня я расскажу, как установить, настроить и запустить данный скрипт. Первое, что вы должны сделать, вы нажимаете на ссылочку, которая находится в описании ролика. Выглядит она вот так, в сокращенном виде. Нажимаете на эту ссылочку и попадаете на сайт разработчиков GetBot. Значит, как я уже говорил в первом ролике, вы можете попробовать работу этого бота бесплатно. Вот видите кнопочка "Попробовать бесплатно"? Вот вы на нее и нажимаете. От вас требуется пройти несложную регистрацию на сайте. Вбиваете имя пользователя, указываете электронный адрес, еще раз повторяете электронный адрес и вводите капчу. Если вы все сделали верно, нажимаете на кнопочку регистрация и вам на электронный адрес сайт высылает ваш логин и пароль и самое главное он вам высылает ссылку на страничку с инструкцией по установке именно на этой страничке все пошагово рассказано что вы должны делать значит мы переходим на свою почту вот на письмо от GetBot что мы делаем наш логин и пароль и ссылочка к страничке с инструкцией по установке бота. Значит, нажимаете вот на эту ссылочку. Очень рекомендую не удалять это письмо, оно вам пригодится, особенно ссылка на данную страничку, если будете устанавливать бот на другом компьютере. И вот здесь вы должны пошагово, следуя инструкциям, установить бот на ваш компьютер. Вам требуется в первую очередь скачать Mozilla, вот если у вас на компьютере не установлена Mozilla, то я вам рекомендую это сделать и скачать именно по той ссылке, которая дана на сайте Едбота. Вот Делаем это с официального сайта. Переходим на официальный сайт Mozilla, вот нажимаем на кнопочку «Загрузить бесплатно» и устанавливаем себе на компьютер последнюю версию браузера Mozilla. Еще раз повторяю, лучше это делать именно с рекомендованного сайта, с официального, с каких-то непонятных сайтов загружать этот браузер не стоит. Далее, что вы делаете? Вы устанавливаете расширение для этого браузера, которое называется iMacros. Значит, устанавливается оно достаточно просто. Вот, для новой версии установка производится именно через меню дополнения. То есть вы должны открыть меню дополнения, выбрать расширение и установить iMacros. То есть делайте пожалуйста все вот по этим рекомендациям. Но у меня iMacros уже установлен, поэтому я это делать не буду. Это скачиваем сам э, скрипт Getbot. Точнее не сам скрипт, а загрузчик. Это стартовый скрипт. Нажимаем на кнопочку загрузить. Скрипт скачивается у вас в стандартную папку. Ну вот я работаю из Яндекс -браузера, и он у меня скачался в папку Download. Что я делаю? Я просто захожу в эту папочку. Открываю ее. Вот скачанный GetBot. И я должен его скопировать в стандартную папку, где находятся у меня установленные iMacros. Значит, они у всех устанавливаются, если вы ничего не меняли, в папку мои документы. iMacros. Вот и папочка макрос вот сюда вы копируете GitBot. ну, опять же он меня уже он скопировал все на этом на этом настройка скрипта закончена то есть установили mozilla iMacros, скопировали в нужную папку файлик со скриптом вот. последнее что вы делаете это запускаете сам скрипт для этого переходим в mozilla ну, у вас она уже должна быть запущена вы же сейчас ее настраивали. Я просто запускаю уже свою настроенную Mozilla. Так вот я переключился на браузер Mozilla. Значит, что вам необходимо сделать? Вам необходимо найти значок iMacros. Вот он у вас должен быть где-то в панельке. Вот так он на себя выглядит. Нажимайте на этот значок, появился iMacros и появился нужный вам скрипт, Вот он, GetBot, потому что он лежит у вас в стандартной папочке. Значит, скрипт лучше запускать со страницы самого скрипта, это со странички GetBots, либо со странички Одноклассников. С пустой странички скрипт вообще не запускается, и вы об этом услышите, увидите сообщение, вот здесь вот внизу, где написано сейчас iMacro. Нажав на кнопочку воспроизвести, запускается загрузчик и появляется вот такого вот плана окошечка регистрация. Вы уже зарегистрированы на сайте, поэтому регистрироваться вам не надо. Вы нажимаете на кнопочку вход. Значит, В поле логин и пароль вы вбиваете логин и пароль, которые вам пришли в письме. Все, нажимаем на кнопочку вход. Значит, перед вами появляется вот такое вот э, окошечко. Обратите внимание, вот у вас сейчас стоит, что демо-версия э, скрипта неактивна, и ничего вы делать пока не можете. Что вам необходимо сделать? Вам необходимо нажать на демо, вот вы активировали режим демо, видите, вместо кнопочки неактивно появилась кнопочка активно. И внизу написано, до какого времени вы можете пользоваться бесплатно ботом. Вот сейчас дают двое суток пользоваться вам ботом бесплатно значит как только активировалась в вашем случае демо версия либо вы можете купить платную версию и она у вас будет активирована там, на месяц или больше можно покупать понедельно значит у вас появляется вот такая вот кнопочка со стрелочкой да? нажимаем на кнопочку со стрелочкой и попадаем в панель управления GetBot. Значит, так как мы с вами стартуем со странички самого сайта GetBot, то у вас э, доступна только одна закладка, это пользователи онлайн. Значит, если бы вы стартовали со странички одноклассников и например, находились в списке своих друзей, то у вас можно было бы работать с друзьями вашими. Если бы вы вошли в какую-нибудь группу, например, целевую, и выбрали список участников, то можно было бы работать со списком участников. Если бы вы в поиске Одноклассников набрали какой-то ключевой запрос и появились бы результаты поиска, то есть вы стартовали бы с, с результатов поиска, тогда вы находились бы на страничке результаты поиска. То есть в зависимости от того, откуда вы запускаете бот, с какой странички вы попадаете на одну из этих четырех вкладок. Значит, далее посмотрите. Вам необходимо придумать компанию. То есть по умолчанию стоит новая компания. Вы можете взять, удалить это название и, например, назвать компанию как новая, новая там для нового профиля, где вы выполняете минимальные минимальные действия. Теперь укажите стратегию. Вот здесь вы прописываете что должен делать ваш бот? Значит, на страничке сайта бота указаны различные варианты стратегии. Это перечисление буковок Вот в таком вот порядке. Посмотрите, буковки должны. Стратегия состоит из букв N, O, G, D и C. Что это такое? Ну, здесь все интуитивно понятно. То есть N это ничего не делать. о это оценку поставить Г это пригласить в группу д это пригласить друзья и с это отправить сообщение все это пишется большими русскими буковками пишем д значит, чем длиннее замысловать его напишите стратегию тем будет сложнее роботам в социальной сети одноклассники вычислить что вы не человек значит рекомендация какая если у вас молодой профиль, то много d и много г ставить не надо. То есть по одной максимум иначе можно получить бан для своего аккаунта. Обратите внимание, что когда вы прописали стратегию, у вас появляется возможность нажать на кнопочку с изображением шестеренкой и установить параметры вашей стратегии. Что здесь можно выставить? В первую очередь количество людей, которые вы обходите, значит, вам по умолчанию предлагают обойти тысячу человек. Естественно, для молодого профиля это мягко говоря много, поэтому ставим, ну, например, там 30-50. Далее пауза перед очередным пользователем в секундах. Вот это число желательно увеличивать, ну хотя бы там до 40, там может быть больше минуты ставить. Теперь интервал посещений, то есть сколько раз вы будете приглашать человека или обходить его профиль. Вот здесь сказано, что раз в месяц вы его будете обходить, вот через 30 дней вы повторно можете зайти к одному и тому же человеку. Эта циферка также меняется теперь пользователи онлайн то есть мы сейчас с вами стартуем и работаем с пользователями онлайн что вы здесь можете настроить в пункте пользователей онлайн вы можете включить фильтр и например написать город из которого вы хотите выдергивать этих людей кого у вас кто у вас интересует мужчины или женщины возраст их указать видите опять же паузу между ними то есть все это настраивается я пока фильтр ставить не буду. Теперь поставить оценки. Вот если вы в сценарии пишете оценки, здесь вы должны выбрать, какую оценку вы будете ставить. Ставим оценочку 5. Добавить друзья. Здесь, интерес... здесь можно указать, что вы можете добавлять друзья даже тех людей, у которых закрыты профили. По умолчанию это отключено. Далее заходить в гости. Вот здесь вы указываете время, сколько секунд вы будете находиться на страничке человека. Опять же, это время желательно увеличить, чтобы побольше находиться на страничке, а не быстро уходить. Тем самым подвергая опасность бана своего профиля. Пригласить в группу. Вот здесь нужно точно написать название вашей группы. Не адрес этой группы, а просто взять и скопировать название этой группы. И отправляемое сообщение. Здесь вы просто вы пишете текст сообщения, которые вы хотите отправлять. Значит, сразу хочу сказать, вот с сообщениями и с приглашениями в друзья и группы не надо перебарщивать. Иначе просто можете получить бан и с количеством необходимых людей, особенно если у вас молодой профиль. Все, значит, настроечки сделали, так как мы стартуем со странички самого сайта, то, как я уже говорил, работаем только с пользователями онлайн. Значит, нажимаем на кнопочку «Сохранить» и сохраняем вот эту компанию со всеми ее настройками. Значит, если вы нажмете на раскрывающийся списочек, то вы можете создать еще какую-нибудь компанию с, с другим сценарием, с другими установками. Вот это очень хорошо. То есть, смотрите, нажимаю «Создать новую компанию» и выбираю еще какую-нибудь компанию. Называю там ее «Новая 2». Вот вот так вот. И пишу стратегию уже для этой компании. Например, вот так я создал две компании, сохраняю вторую компанию. И теперь у меня есть возможность запускать этот скрипт по двум разным компаниям. То есть обошел по одной компании 50 человек, там, сделал паузу, например, вечером обошел уже по другой компании. То есть этим самым, то есть если вы будете запускать этот бот, например, три раза в день, утром, в обед и вечером, да, если у вас есть такая возможность, то вы можете вообще со стопроцентной вероятностью имитировать действия живого человека конечно если у вас сценарии будут написаны ну, длинными и абсолютно разными все для того чтобы начать работать нажимаем на кнопочку play все, бот начинает работать вот посмотрите слева пошли действия, вот он открывает страничку все пользователи вот берет тот город, который стоит у вас в установках. У меня в установках профиля стоит Москва, поэтому он открывает Москву. Если бы у меня стоял какой-то другой город, то он открыл бы из другого города людей. Могли бы <coughs> это сделать еще и с помощью фильтра, чтобы не менять город у себя в установках. Значит, э, скрипт можно приостанавливать, нажимать на паузу, то есть выполнять какие-то закрывать какие-то диалоговые окошечки которые у вас вылетают вот, и мешают ему работать и нажимаем на кнопочку продолжить он продолжает работать с того места где остановился то есть конечно скриптом нужно руководить смотреть что он делает периодически и после того когда скрипт прошел цикл очень рекомендую вам отвечать на те сообщения, которые вам пишут пользователи, обрабатывать оповещения, которые пришли. Для чего? Для того, чтобы все-таки поддерживать имитацию живого человека. Если вы не будете отвечать людям, которым вы заходили в гости, которых вы приглашали в группы и так далее. Просто будете молчать. Чаще всего люди на вас будут жаловаться и, скорее всего, ваш профиль заблокирует. То есть вот такие вот рекомендации по работе этого скрипта. Скрипт реально хороший. вот Очень хороший. Из того, что у меня было для одноклассников, это наверное, самое лучшее, и очень радует то, что в этого скрипта отличная техподдержка, можно писать, задавать какие-то свои вопросы, рекомендации. Значит, большое спасибо всем, кто досмотрел данный ролик до конца. Ссылка на сайт скрипта в описании видео. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите их в комментарии, я отвечу. Спасибо, до свидания.